Дамы и господа, сегодня говорим о флагманской модели от компании Zidu, а именно Eversolo Z8. Пару недель назад я вам уже рассказывал о Z6 и он был весьма хорош за свои деньги, к тому же чертовски красив. Короче, сегодня смотрим на топовую модель. Я традиционно рассказываю о звуке, показываю замеры, разбираем техническую часть, ну а сейчас моя супруга повертит его в руках. Эверсола Duck Z8 приходит в такой же симпатичной коробочке, как и Z6, которую мы уже обозревали. Открыв коробочку сразу видим инструкцию, она такая же симпатичная, как и у Z6. Пульт управления, а также набор кабелей, аккуратно упакованных в отдельную коробочку. Это довольно качественный USB кабель, а также кабель питания. Сам Z8 упакован в матерчатый мешочек. В отличие от Z6, который был серебристым, восьмая версия выходит почти черная. Это не черный цвет, это цвет мокрого асфальта. Такие же качественные ножки, такой же угловатый, но симпатичный дизайн. На тыльной стороне выходы XLR, тюльпанчики, входы два входа USB, оптические, а также коаксиальные, ну и шнур питания с USB антенкой. Подключаем его и запускаем. Экранчик здесь яркий, как и на Z6. Удобная регулировка громкости. Есть, конечно же, стрелочки. Есть возможность выбрать, по какому из множества интерфейсов мы будем получать сигнал с вашего источника. Ну и как мы будем выводить этот сигнал. Причем сразу можно выводить и отдельно по разным выходам, так и объединять их. Это здорово. Есть возможность настройки фильтров, тонкая настройка всевозможных параметров. Не будем на этом, скажем так, останавливаться, потому что, в принципе, все эти пункты меню вам известны, они логичны и понятны. Давайте лучше посмотрим на различные варианты стрелочек, которые я не показал, когда делал обзор на Z6. А здесь, вот видите, есть три варианта стрелочек и еще есть вариант вывода информация, ну просто информация о файле. Вот так вот выглядит а, второй вариант отображения. На мой взгляд, к этому темному асфальту он подходит даже больше, чем тот, который был по умолчанию. Есть и такой более цветастый что ли вариант. Но, в общем-то, здесь можно настроить все под себя и как вам нравится. Это на самом деле довольно приятная возможность. Ну и для тех, кто не любит стрелочки, есть возможность выбрать только информацию о аудиофайле. В общем-то, такой сценарий использования тоже вполне возможен. Ну и, естественно, есть возможность обновить прошивку. Короче, довольно приятный аппарат. Все регулируется, все так цветастенько, удобненько. И самое главное, я наконец понял, что данный аппарат его прежде всего предназначение это не использование вместе с усилителем для наушников. Этот аппарат красив, так знаете, эстетически приятен, и его будет интересно использовать именно э, в вашей аудиосистеме, подключенной, допустим, какому-то усилителю для колонок. Короче говоря, вот мне кажется, именно в этом фишка данного аппарата, и именно поэтому э, выход на наушники здесь сделан чисто для галочки. Чисто, вот просто проверить, что звук есть, а теперь давайте посмотрим, что у него внутри. Если вы смотрели обзор Z6, вы наверняка смогли провести параллели. Все так же три платы. Первая плата питания, вторая плата всевозможная цифра, и третья плата непосредственно цифра аналоговое преобразование. И основное отличие у нас именно идет на третье платье. Впрочем, давайте по порядку. Начнем с питания. Сюда вставляем кабель питания. Здесь у нас находится LC фильтр, который режет как высокочастотные, так и низкочастотные помехи. Здесь же у нас есть предохранители, которые защищают как устройство от внешних всевозможных там, скачков напряжения и так далее. Так и если здесь что-то произойдет, у нас э, ничего не выйдет наружу. Вот. И в общем-то дальше у нас идет Непосредственно блок питания, он здесь импульсный, малошумящий Но тем не менее установлены вот здесь вот два конденсатора Которые еще дополнительно выравнивают сигнал Который поступает непосредственно с малошумного импульсного блока питания Дальше вот так вот все это соединяется с цифровой частью В нижней части у нас вот здесь находится всевозможная системная логика Менюшка, там настройки и так далее, и так далее Здесь у нас, вот он, XMAS 316, замечательный э, преобразователь, который позволяет подключить данное устройство как к телефону, так и к компьютеру, на Mac, на iOS, там как, как угодно, короче, за USB отвечает. Здесь же у нас спокойно совершенно обрабатывается и MQA, и все прочие дела. Ну и вот в этой области у нас находится все, что касается Bluetooth, ну и прочих там остаточных вещей, скажем так. В общем-то, переходим опять же дальше по шнурку сюда. Здесь видим непосредственно, вот у нас питание идет э, непосредственно от ЦАПа. ЦАП у нас здесь под радиатором находится. Да, честно говоря, я не вижу здесь номиналы данных конденсаторов, но мне почему-то кажется, что баночки какие-то маленькие. Впрочем, если оно работает, значит здесь все рассчитано как нужно. Его не стоит рассматривать как ЦАП с усилителем для наушников, как комбайн. Это именно ЦАП. Ладно, переходим непосредственно к главному. Это у нас под радиатором находится... ES-9038 PRO, хороший, уже 39-й, правда, вышел. Можно сказать, не новый ЦАП, но тем не менее, хороший. Но хороший он становится э, при хорошей обвязке. Обвязку здесь, судя по всему, сделали довольно грамотно. Поэтому, в итоге, ну, так, немножко забегая вперед, и звук получилось сделать хорошо. Вот. Дальше у нас выходит вот так вот информация по двум каналам из ЦАПа на операционные усилителя. Операционных усилителей здесь... H 8 штук, это OPA1612, с операционных усилителей у нас выходит на сумматор все, если мы подключаем по RCA, то вот сюда вот вставляем соответственно RCA кабеля, ну и выходит информация непосредственно по полному балансу, то есть полностью балансная схема, на XLR, который мы уже можем подключить к вашему усилителю для колонок, мощнику, либо к усилителю для наушников, ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, сделано все весьма грамотно, ничего здесь не стали городить, никакой огород сложный, но, тем не менее, в общем-то, все сделано хорошо. Единственное, что вот да, не вводите себя и кого-то другого в заблуждение. Вот, наушники и усилители здесь могли просто и не делать. Но ну, сделали и на том спасибо. Теперь давайте посмотрим на замеры и поймем, насколько все это грамотно сделано по факту. Ну и перейдем непосредственно к звуку. По цифрам и по оценкам все просто супер замечательно. Давайте смотреть графики. Частотная характеристика идеальна. Уровень шума идеально, Никаких возмущений лишних. Динамический диапазон тоже все просто супер. А вот на гармонических искажениях плюс шум, несмотря на то, что общая полка очень низкая, мы видим, что появились какие-то дополнительные гармоники вот здесь вот. И здесь у нас вообще... Это двойная гармоника Хотя это прослеживается и вот здесь тоже Честно говоря, первый раз такое встречаю Но мы чуть позже разберемся, собственно, что к чему Интермозационные искажения Тут тоже все супер низкая полка И опять вот эти двойные гармоники Ну и взаимопроникновение каналов ну, супер идеальный результат А теперь давайте, собственно, разберемся в чем разницы или как Ну короче говоря будем сравнивать Z6 предыдущая модель С Z8 И вы видите, что в принципе все цифры У Z8 выше И уровень шума, и динамический диапазон И взаимопроникновение взаимопр... взаимопр... Блин хрен выговоришь каналов Лучше Но вот на гармонических искажениях И на э, Интермитационных искажениях у нас уже Z6 цифрки чуть лучше, но по факту, если вы посмотрите, сколько тут нулей после запятой, что здесь, что здесь, вы поймете, что ухом это услышать будет вообще нереально, абсолютно нереально. Давайте же посмотрим на графике. Тут тоже с учетом погрешности измерений как бы все супер идеально, уровень шума все идеально, но обратите внимание, что... Зеленый график идет все-таки чуть-чуть пониже, потому что эти показатели и по цифрам у нас лучше у Z8. И здесь ситуация не меняется, и здесь ситуация не меняется. У Z8 общая полка ниже, но все-таки появились вот эти вот искажения. Они, может быть, страшно выглядят на графиках, но если вы обратите внимание, сколько там нулей перед цифрами, вы поймете, что услышать это ухом будет невозможно. Ну и здесь ситуация тоже не меняется. Таким образом, и Z6, и Z8 показывают великолепные результаты. Но о цифровых показателях и по графикам что-то лучше у одного, что-то у другого. Но о том, как все это звучит, когда ты это слушаешь своими собственными ушами, мы поговорим буквально сейчас. Кстати, если вы хотите более развернутый обзор схемотехники данного устройства, по ссылочке в описании в телеграм-канале я выложил обзор от Алексея, который, собственно, является разработчиком подобных устройств, и он сравнил его с Топингом D90, ну и чуть больше рассказал о его внутренностях. Короче, по ссылочке в описании, как обычно, дополнительные материалы. Подписывайтесь на телегу, там такое частенько. Но что касается моего мнения о звуке Z8, опять же, в своем телеграм-канале я уже выкладывал свои первые впечатления, а также сравнение с Z6 и SMSL SU-10. Так что первое впечатление было очень интересным, обязательно зайдите, посмотрите. И, в общем-то, спустя несколько дней работы с данным устройством, его прослушивания тестирование в различных режимах, мое мнение не сильно поменялось от того, что я уже озвучил в первом впечатлении. ЦАП чертовски хорош, он прозрачен, он мониторен, не имеет абсолютно никакого окраса, как и должен быть в общем-то хороший ЦАП. Ведь по сути любой цифроаналоговый преобразователь не должен иметь никакого окраса, он просто должен из цифры переводить звук в аналоговое состояние, ну а дальше его этот самый звук усиливает усилитель и воспроизводит например наушники или колонки, и именно колонки либо наушники могут иметь какой-то окрас, а ЦАП с усилителем должны быть максимально достоверны и прозрачны, и на мой взгляд с этим Z8 справился на ура. При этом его звучание совсем нельзя назвать плоским или сухим, он достаточно эмоционален, он привносит звук в хорошую сцену, он хорошо расставляет инструменты в пространстве, он достаточно детален, чтобы различить такие нюансы звука, которые я порой не замечал до этого, а это уже многом говорит, потому что протестировав несколько десятков, если уже не сотен, подобных устройств, у меня сложилась определенная картина, что я могу новое узнать из звука или не узнать, и вот когда ты узнаешь что-то новое, это говорит о том, что данный ЦАП как минимум является ЦАПом высокого уровня. Так и здесь, Z8 в некоторых композициях открыл для меня новые детали, которые до этого я не замечал, по крайней мере, не обращал на них внимания. А это уже в свою очередь говорит о его высоком классе. Опять же, по сравнению с Z6, он обладает более широкой стереопанорамой, он гораздо лучше играет в голубь, он лучше расставляет инструменты и обладает более мягкой, но вместе с тем более выразительной детальностью. Несмотря на то, что этот цап не имеет никакого выраженного окраса, он прекрасно контролирует бас и не менее прекрасно раскладывает буквально на атомы высокие частоты. Вместе с тем он имеет и музыкальную составляющую, которая увлекает вас во время прослушивания музыки. Ну то есть это совсем не сухарь, как какие-то дешевые, пусть даже очень прозрачные и детальные устройства подобного класса, но более низкой цены. Или так, подобного класса устройства, которые выпускались полтора-два года назад. Это уже третье поколение схемотехники, которое наконец-то освоили китайцы и стали делать хорошо звучащие музыкальные, но вместе с тем хорошие по измерениям и детальности ЦАПы. А вот если сравнивать его с флагманским SMSL-SU10, здесь звучание более мониторное, но обладает менее выраженной музыкальностью и менее выраженной сценой. То есть все-таки, несмотря на то, что это уже очень высокий уровень, он, на мой взгляд, проигрывает флагманскому ЦАПу от SMSL. Но вместе с тем нужно понимать, что и стоит он примерно 20-25 тысяч дешевле. Да и проигрыш этот совсем небольшой. А в некотором роде этот ЦАП даже чуть более детален. Потому что при прослушивании определенных композиций ты замечаешь некоторые нюансы, которые ускользают за музыкальностью Су-10. Опять же, чтобы не отвлекать время от тех людей, которые не собираются его покупать и которым не нужно узнать все абсолютно подробности, вы можете зайти по ссылочке в телеграм-канал и посмотреть мое первое впечатление, в котором я все эти моменты раскрыл еще более подробно. Короче говоря, это баланс между сухостью, точностью и музыкальностью. И на мой взгляд, данный ЦАП с ним справился Ура. Здесь и функциональность, и красивый дизайн, и, конечно же, хороший звук. И, на мой взгляд, Z8 станет очень качественным сердцем аудиосистемы. Причем я на этом хочу сделать акцент, потому что, когда я делал обзор Z6, я как-то упустил то, что это устройство не делается с каким-то отдельным усилителем. И на данный момент у Eversolo даже нет никаких усилителей. И значит этот ЦАП прежде всего позиционируется как сердце домашней аудиосистемы в составе колонок. Почему я это упустил, честно говоря, не знаю. Наверное, по привычке. Но тем не менее, обратите внимание на функциональные возможности, на его дизайн, на мой взгляд, весьма красивый, стильный и яркий. И также нужно понимать, что он прекрасно споется с каким-нибудь хорошим мощником и будет опять же сердцем аудиосистемы, от которого будут играть колонки. Конечно, к нему можно докупить какой-нибудь наушниковый усилитель или дождаться, когда его сделают ZDU. Но все-таки, на мой взгляд, он и сейчас классно смотрится именно в составе хорошей аудиосистемы с колонками. Вот такой вот он, ZDU Z8. Мне понравился могу рекомендовать. А за его предоставление на обзор благодарю магазин Патифон. Там есть скидочка по промогоду МГреков. Если что, в ссылочках и в описании вся информация будет. Ребята красавчики, спасибо им большое. А также огромное человеческое спасибо ребятам, которых вы сейчас видите на экране. Потому что именно благодаря вам у меня есть возможность рассказывать вам о интересных устройствах. И реабилитироваться от болезни еще раз большое человеческое спасибо если что присоединяйте ссылки в описании но ну, а я с вами не долго прощаюсь у меня еще лежит очень много всяких интересных штук на обзоры так что не забывайте подписываться если вы здесь впервые ставьте лайки ну и конечно пишите комментарии кстати я знаю что среди моих подписчиков уже есть несколько человек которые обладают устройствами от Эверсоло. Поделитесь своими впечатлениями. Всем пока.